Здравствуйте, дамы и господа! Хочу рассказать о своем изделии, которое может помочь в выздоровлении, поддержании сил и хорошем настроении. Ну, поскольку мы живем в России, у нас большая часть года это холода, зима, всякая сляготь. Я бы сказал, хреновая погода. 7 месяцев в году практически стоит Около нуля и мороз, мало солнца, мало витаминов. И все это не очень хорошо отражается на нашем здоровье, даже на здоровье молодых, а тем более кто старше 50, когда вдруг внезапно появляются всякие болячки. Лет пять назад я познакомился с трудами ныне покойного китайца Юрия Цзяна имевшего российское гражданство 70-х годов. Он жил в Хабаровске и там же, в Хабаровске, проживал по самой смерти, умер в этом году. Еще с 70-х годов он стал заниматься своей идеей по омоложению организма с помощью проростков зерна. Строил всякие чудные конструкции в виде шаров. И называл их Биатрон Зяна. Шары были трехметровые, большого диаметра и даже больше. Внутри располагались лежак и полки с проросшими зернами. Пшеница, кукуруза, горох и другие. Шар у него являлся камерой-отражателем электромагнитных волн снаружи. А также внутренним как бы отражателем. Излучение расков, Ну, сама конструкция, в общем, мной была проведена интенсивная работа по поиску всех его трудов, патентов. Много внимательно читал, как и его труды, так и мнения, и комментарии тех людей, которые вы окружали. И, в принципе, у него все работало. Действительно, приходили больные люди, проводили сеансы в его камере шарообразной. В интернете можно найти по заглавным буквам Биатрон Сдинов. Спали в шарах, вылечились. Правда, надо добавить, что он еще владел иглоукалыванием. Это в большей степени. На лечение это я оказывала Вот. В общем, в несколько часов такой шаровой камере, егошни с сосками, поправляла здоровье пациента, налаживало зрение, ну и, как он всегда утверждал, омолаживал. Хотя это под вопросом. Принцип работы, на которую опирался Дзян, заключался в том, что раски излучает, как он говорил, биоэнергию, живительная сила, которая отражается от стенок шара внутри и попадает на организм, который находится в центре. Ну, как бы принцип спутниковой антенны. принимает сигнал и отражает его на приемный на этот устройство вот и замечательная теория которая моложение клеток и туда сюда здоровье прибавляется но есть правда небольшие сомнительные моменты если бы действительно ростки молодые излучали на такие большие расстояния там несколько метров то Весной, ранним летом, вокруг бы все старые деревья бы омолаживались, звери лесные бы тоже, вечно молодыми были. Походил так между расков, и омолодился. Однако, в природе такого не наблюдается. Хотя опыт из Дзяна, в его камере на сотнях мышат, я повторяю, сотнях, показали, что возраст их дожития увеличивается, и причем прилично, где-то процентов на 50. И здоровье поправляется, в отличие от контрольных мышей в обычных условиях. Ну, тщательно изучив и проделав кучу опытов по его идее, я понял, что только два фактора влияют на процесс оздоровления ну, в скобках омоложения клеток тела человека или другого, в его установке. Первое, это наличие экранированной камеры, чтобы убрать все помехи. Второе, это излучение расков. Излучение расков очень слабое. Настолько слабое, что только вот благодаря камере э, организм начинает его воспринимать. Когда внешние помехи отключены, тогда организм прислушивается, ну тут уже, как говорится, невольно, прислушивается к тому, к живому, молодому, растущему, это вот раски пшеницы, вот в частности у меня, и также у Диана на первом, втором, третьем днях, когда они активно растут, даже температура повышается. В корневой системе у них растут они очень быстро могут до пол сантиметра в сутки вырастать до сантиметра ну, в общем я сделал камеру которую вы видите вот сейчас кстати на экране обычная деревянная камера сейчас я открою дверицу вот так вот Снизу открою Туда. вот такая простая камера сделана она из ДВП изнутри обклеена фольгой с помощью скотча вот фольга является отражателем электромагнитного излучения внизу вы можете увидеть стоят ростки в поддонах молодые я сейчас приближу вот они просто поддоны Просто пшеница, она уже начала прорастать, ей второй день. Двух-трех поддонов хватает для этой камеры. Эффект, а это вот наверху стоят двухнедельные родки они уже все отжили свое. Их уже можно выкидывать. такая вот конструкция. Камера это, честно сказать, с лямзида с камеры Райха, который в 50-х годах просто сделал тоже ящик, сажал туда людей. И они излечивались, ну, в основном он психически там заболевали всякие, ну и невропатические и прочие, и простудные лечил. И вы знаете, эффект был. Люди действительно вылечились, по часу, по два проводили в такой камере. В моей камере не надо стоять, сидеть. Там вот можно увидеть, вот лежак стоит. Его опускаем. Вот, пожалуйста. Стелим туристический коврик. Вот такой вот. Берем какое-нибудь легкое одеяло, подушечку и спим. Ночь проводим. Так, 10 дней. 10 ночей, точнее. И в результате. Так, и в результате. Ну что я могу сказать? За три года использования, а начал заниматься я пять лет назад этой камерой, ну, интенсивно стал из ее использовать с октября по апрель месяц, в месяц два сеанса где-то по 10 дней, ну, то есть 20 ночей я сплю, 10 не сплю, уходит на все ведро пшеницы, на одну камеру, в камере могут спать любой человек, никаких там остаточных явлений от людей нет. То есть сегодня один поспал, завтра другой, может днем спать, может по три часа. У каждого, как говорится, свой э, свое расположение. То как по самочусь. Некоторым часто достаточно, некоторые и ночь могут провести, говорят, еще хочу. Ну вот. Так. Ну, теперь теории немножко. Я провел много опытов по влиянию излучения расков на жизнедеятельность дрожжей. Ну, в принципе, обычная брашка. Взял около 10 банок, заложил в них растворчик дрожжей с сахаром и расставил вот в камере, вот которую вы сейчас видите, в разных местах. То есть рядом с ростками, над ростками, под потолком, поставил на, на всяких разных расстояниях. Чтобы выяснить, какое же действительно излучение идет от этих расков, на какое расстояние они. Ну, представьте себе, да, пластиковая банка, закрытая, в ней дрожжи. А, туда может проникнуть только электромагнитное излучение. Никакого запаха, никакой вибрации, ничего туда больше не проходит, ни температура. Вот. Ну, раскид температуру и дает первые два дня, но небольшую там. И она не распространяется на большое расстояние. Ну и выяснилось, что по поведению вот этих, ну, по поведению дрожжевой активности, что лучше всего они играют на расстоянии не более 30 сантиметров, причем над вершинами росков. Ну вот сверху видно вот старые роски. Вот если над ними 20-30 сантиметров поставить дрожжи, даже вот над старыми, они еще, они заиграют. Вот плохо играющие дрожжи поставьте на них, они заиграют. Сбоку поставьте, не будут играть. Под ним поставить, не будут играть. Вот так я выяснил. И выше, если поставить там на метр, тоже не будет играть. Вот так я выяснил, как распространяется излучение от обычных раскоп пшеницы Ну, можно и другие раски использовать там кукурузу обвес но пшеница самая эффективная по проращиваемости и быстро растет за 10 дней вот достигает где-то 20 сантиметров и по излучению она самая сильная плотно растет так. а по поведению дрожжей это очень понятно там где излучение не дошло дрожжи играли вяло плохо а там, где излучение до них дошло, они отыграли очень быстро, с пузырями, интенсивно. Даже я попробовал на вкус, уже там все <сёк> сыгралось. Буквально за одну ночь. Все это, вот эти все опыты ставились, ну, несколько ночей, но только банки ставились на одну ночь. И потом сравнивались. Опытов было много проведено, я где-то в течение полугода проводил. Ну, а после я расположил вот этот лежак, который вы видите, на расстоянии 25 сантиметров над ростками это самое оптимальное, я так выяснил вот обхожусь двумя-тремя лотками с проросшей пшеницей сплю 10 ночей потом ростки уже малоактивные я их выкидываю ну сеансы я уже говорил, начинаются с октября по апрель а после уже весна, лето и уже не обязательно, тут уже природные как говорится, природные излучения вышли вам на лужайку в лес, в огород и всем хорошо стало. И здоровье. Ну все понимают, что весной здоровье прибавляется. Особенно лето. Это не просто так. Это потому что вот именно идет излучение природное. Ну в свое время я стал теорию изучать. А что же у нас одинаково-то с этими с растениями. -то. Вроде бы как люди, млекопитающие растения. Это растения. Но вообще мы все эукариоты. То есть принцип жизни здесь нас один. Клетки отличаются, конечно. Я сравнивал в обычных учебниках и пришел к выводу, что единственное, что у нас схоже, действительно, на сто это митохиндриальные клетки. В каждой клетке, что растения, что наши, есть так называемые э, батарейки. Ну или центры, производящие энергии, АТФ. Это вот эти ми митохондрии. И вот они, что у нас, что у растений, они одинаковые. И вот они-то и дают тепло и нам, и растениям.